Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! На связи с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловы партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопросы подписчиков и вопрос следующий «Как я могу зарабатывать на торгах по банкротству, если у меня нет денег?». В этом случае у вас есть прекрасный вариант зарабатывать как риэлтор. Вы получаете ваши комиссионные, покупая имущество на торгах для ваших клиентов. Единственная разница в том, что риелторы покупают на обычном рынке по обычным ценам, а вы будете покупать на торгах по банкротству по цене дешевле рынка. Поскольку на торгах по банкротству цены значительно ниже рынка, ваше окружение, возможно, будет заинтересовано приобрести какое-то имущество. Пообщайтесь с вашими коллегами, с вашими друзьями, с вашими знакомыми, возможно, среди них найдется тот человек, который захочет приобрести какое-то имущество и готов будет вам оплатить ваши комиссионные. Для этого просто узнайте, что они хотят купить, где они хотят купить, по какой цене они могут это сделать. Проведите краткий анализ, посмотрите, есть ли сейчас на рынке данное имущество и если такое имущество есть, смело заключайте с этим человеком договор и покупайте ему это имущество. Как правило, сумма вознаграждения превышает среднюю зарплату обычного работника у нас в России. Поэтому, думаю, совершив первую сделку, вы уже не захотите устраиваться на работу и будете развиваться как профессионал на торгах по банкротству. Я желаю вам удачи в поисках вашего клиента, в поисках объектов и удачи на торгах. Всем отличного настроения! Если вам понравилось это видео, если вы нашли здесь свое решение, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. И всем пока!